Итак, всем привет! С вами Темный Вирус. И сегодня мы будем встретить наш компьютер. Что ж, это обновление 3.0 добавилось очень многое Добавилось, э, я вин, ну нормально работаю в Windows. Также немного лучше у нас, так сказать. что он за мою трону стену, так сказать, великую китайскую. Ну что ж. Патронс не буду вкидаться. Ее будет коротким. Памяти на моем телефоне мало. Так что погнали. Нажимаем на F1. И мы сразу не попадаем на главный экран. Нам надо сначала запустить Windows. У нас есть две кнопки. Одна запускает Windows, вторая возвращает нас обратно. Запускаем Windows, нажимаем на пуск. Сейчас немного подождать. О. сложим сигнал, значит мы запустили комп. Что ж, вот на сегодняшнюю нафил я добавлю новую Windows. Это будет тема, либо XP, ком я И тоже будем добавлять? и восьмерку вот так сказать будут у нас 5 определенных систем итак надо выбрать windows просто посредине толстый шрифт это еще какой то тонкий вот тонкий а вот какой то толстый <laughs> а на самом деле тут просто кликова кстати, сегодня планируется согласить стрим вечером. Где-то в 9 будет. Может быть раньше, может быть позже, ну ладно. Короче, запускаем. Опять же ждем немного. Так, черный экран. Вот, Asus. Не имею силы с буквы S. Так, загружается оперативная система. Вот тут у нас Уцер. Нажимаем. Вы слышали эту музыку? Это запуск Windows. Так, ну что ж. Я добавила новое приложение. Это память. Память компа заходим в общем-то здесь у нас э, основное также это не будет еще дорабатываться дорабатываться и дорабатываться это еще не конечный результат так первый создатель кадр нас основной создана на 24 гигабайта занято 5 гигабайт из 24. Второй создачник у нас определен на нем 0. Гигабайт, а это у нас внешний, Не определен. Ну вот, да, непонятно фотошка. Или то другой накопитель. Ладно. Мы выходим. Заходим на YouTube. но поскольку я длинноват, мы не будем заходить через Google. Мы зайдем вот так. так -с. Что ж, начала посмотрим на бункер. Тут ничего не изменилось. Такие было видео, такие осталось. Но я хочу вам показать исправление одного бага. Да Теперь это канал Д. Комментарий. Найс, сделай дольше. Второй вариант, он безопаснее. Кто смотрит? От сканала до мастера. Тут, поймите, пойм, я. меня... А тут нету травы. Я изменил немного. Ладно, выходим. Отправляемся сюда. Спускаемся под комменты. Ну, а все так же. Зелено. Каждое обновление добавляю что-то новенькое. Я добавил новую видео снимшоты от Майнкрафта. Воу. стандартный баг Майнкрафта. Ну что ж. Думаю, все знают, как его исправить. Надо где-то потыкать. И здесь сломать где-то блок. Так, вверх мы починили. А вот. Снизу починить. Вот. я так. Люблю Minecraft не знаю, что мне делать. Все. Думаю, и так сойдет. По во, все так смотрим. Такс. Кстати, не это Неркин. Комменты еще не добавлены. Поэтому соря. Вот такое у нас видео короткое. Уходим. Прикиньте, Windows сломается. <с Scratch> Ладно. Что ж. Ну, думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписки, лайки, хотя, хотя, стойте, еще одно обновление, вот, выход из винт, выключение, давайте-ка выключим его. Всем спасибо за просмотр, подписки, лайки, всем удачи и всем пока-пока, до скорого.